Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембито. Как часто, выставив стоп-лосс, вы наблюдали за тем, как цена его цепляла, после чего разворачивалась и шла в вашу сторону, но уже без вас, и вы с раздражением смотрели на недополученную хорошую прибыль. Если эта история про вас, то смотрите видео, потому что сегодня я покажу вам, как обходить эти волчьи ямы и не попадать в ловушки, убивающие депозит. Прежде чем продолжим предупреждение о рисках.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 при помощи которого сможете оценить, как часто в своей торговле вы допускаете критические ошибки в выставлении стоп-лосса. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В самом конце подведем итоги теста и вы узнаете, стоит ли вам переживать за свой депозит. Те, кто захочет улучшить результаты теста, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе «Много материалов по трейдингу» в свободном доступе. Некоторые трейдеры не выставляют стоп, говоря, что те слишком часто срабатывают и выбивают их из сделки. Но если стопы часто срабатывают, то это означает только одно. Вы неверно определяете уровни, за которые их выставляете. Если мы покупаем или продаем в расчете на движение цены в нашу сторону, но не ставим ограничения для убытка, то тем самым берем на себя риск потерять весь депозит. Ведь цена может идти против нас достаточно долго и деньги кончатся раньше, чем развернется цена. Поэтому, если не ставите стоп, значит вы не хотите брать на себя ответственность за результат сделки, а хотите, засунув голову песок, положиться на удачу. Но биржа не казино, и здесь полагаться на столь ветреную даму, как удача, неразумно. Не ставить стоп – это острая стадия заболевания money money-management, часто приводящая к смерти капитала. Но до наступления критической фазы у многих часто встречается хроническая форма. Если первый вариант – игра в безлимитный покер с рынком, то второй – его разновидность, но более долгая. Вырубите хвост по частям. Часто решив, что это долго и мучительно, трейдеры решают не ставить стоп вообще, быстро переходя из хронической в острую фазу, а ее уже измученный депозит выдержать не сможет. Какой можем сделать из всего этого вывод? Во-первых, стоп нужно ставить всегда. Во-вторых, стоп нужно ставить в правильном месте. Если с первым пунктом все понятно, то во втором сейчас будем разбираться. Но вначале хотел вас спросить, как вы думаете, заработать на финансовом инструменте тысячу пунктов это хорошо? Многие скажут, что тут думать, конечно хорошо, зарабатывать всегда хорошо. Однако не спешите. Если вы заработали с риском потерять свободу, эта сделка малопривлекательна. Поэтому, если вы заработали 1000 пунктов, но под риском было 2000, эта сделка также в конце концов приведет к потере депозита. Представьте себе, что вам предложили сыграть в такую игру. Если выпадет Орел, вы зарабатываете в 3 раза больше, чем теряете при выпадении Решки. Да, и за каждый бросок монеты берут комиссию. Стали бы вы играть в такую игру? Настоящие трейдеры ухватились за эту игру, понимая, что это не игра, а настоящая машинка по печатанию денег. Потому что, если бросить монету 100 раз, то скорее всего 50 раз монета упадет орлом и 50 решкой. Если подсчитать результат, то с учетом комиссии будет неплохая прибыль. Кстати, а какая минимальная комиссия сделает эти условия невыгодными? Подумайте и напишите в комментариях под видео. Хорошо, в этот раз думаю многие согласились играть. А что если условия поменять? Если выигрыш будет равен проигрышу, будете играть на новых условиях? Если скажете нет, вы правы. Смотрите, в таком случае, сколько бы вы монету не бросали, убыток будет только нарастать. А теперь представим, что монета кривая, и орел будет выпадать реже, например, только 40 раз на 100 бросков. Вы стали бы участвовать на таких условиях? Правильный ответ – скорее да, потому что даже при этих условиях вы будете в плюсе, хоть и небольшом. Это мы говорили про случайность. Но представьте себе, что вы сместили вероятность в свою сторону при помощи методов технического анализа, Тогда, при соблюдении правильного соотношения прибыли к риску, вы начнете серьезно зарабатывать. Сегодня мы разбираем, как правильно ставить стоп, а на следующем вебинаре вы узнаете, как оценивать потенциал прибыли. Приглашаю всех в четверг 17 сентября в 19 часов по Эстонии или в 18 часов по Москве на мой вебинар «Почему нельзя открывать сделку без цели». На нем мы поговорим о том, как определять цель в сделке. Итак, мы выяснили, что стоп нужно ставить всегда, и что при правильном стопе прибыль больше риска как минимум в два раза. Теперь разберемся, где правильно ставить стоп, а для этого рассмотрим третью группу ошибок – произвольный стоп. Если вы берете риск, например, процента депозита, то для рынка это совершенно случайное число, и оно не отражает реальной ситуации на графике. Рынок не знает о вашем депозите, и выставляя таким образом стоп, вы его ставите случайным образом, не следуя объективной реальности цены. Также ошибочно выставлять стоп, исходя из других жестких параметров, не учитывая графика. А как учитывать график и правильно ставить стоп? Об этом рассказал в своих вебинарах, посвященных Price Action. Ссылка на эти вебинары сейчас появится вверху. Для того, чтобы занятие было полезным, для тех, кто смотрит впервые и для тех, кто уже давно смотрит ролики, я решил сделать тест. Те, кто знает материал, смогут проверить себя, а кто смотрит впервые, получит краткий дайджест по правилам размещения стопов, фигурах теханализа. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд, это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки.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 Сказать, на каком уровне, синим, красным или зеленым, правильно выставить консервативный стоп после входа в лонг на флаге. Если понятно, тогда начали. Кто выбрал красный уровень, поставьте себе плюс 1 балл. Второй пример. Вход в шорт на откате с подтверждением. Приготовились. Начали. Получилось очень хорошо. Кто выбрал синий уровень, поставьте себе один балл. Третий пример – вход в лонг на пробой треугольника. Готовы. Начали. Определили? Хорошо. Если выбрали уровень зеленый, добавьте себе еще один балл. Четвертый пример. Вход на пробой флага в короткую. Готовые? Начали. Получилось определить? Отлично. Кто выбрал синий уровень, поставьте себе один балл. Пятый пример. Код Short на откате с подтверждением. Готовы? Начали. Получилось? Хорошо. Кто выбрал красный уровень, поставьте себе один балл. Шестой пример. Вход в лонг на пробой треугольника. Готовы? Начали. Определили. Если выбрали синий уровень, добавьте себе 1 балл. Седьмой пример. Код в шорт на откате с подтверждением. Готовы. Начали. Выбрали зеленый. Очень хорошо. Ставьте себе плюс и идем дальше. Восьмой пример. Код в шорт на откате с подтверждением. Приготовились. Начали. Определили? Если выбрали красный уровень, очень хорошо. Добавьте себе один балл. Девятый пример. Вход в лонг на пробой флага. Готовы? Начали. Получилось? Очень хорошо. Кто выбрал синий уровень, запишите себе один балл. Мы на финише. Последний пример Ford short на откате с подтверждением. Приготовились. Начали. Получилось определить? Хорошо. А сейчас просуммируйте все баллы и подведем итог по тесту. Напишите в комментариях, сколько вам удалось набрать баллов с первого раза. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу, пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно все еще внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8, это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше...